Почему людям нравится страдать? Это прекрасный вопрос. Я его обожаю. Хотя большинство людей вообще категорически не признают, что им нравится страдать, и что они делают все, чтобы продолжать страдать. Но страдание – это высокая энергия, это то, что мы явственно чувствуем, и очень часто это чувствуют люди вокруг нас. Вы только вспомните эти добрые глаза, которые говорят «Как ты страдаешь!» Как ты страдаешь, ведь вот никто кроме тебя не жил такую трудную плохую жизнь. Как тебе тяжело все дается, и ты такой молодец. Мы получаем привычку. Получать, получаем привычку, мы формируем привычку получать одобрение только через свое страдание. Потому что с детства нас учат, нам показывают, нам прививают историю. Если тебе что-то удается легко, то, наверное, это неправильно. И, наверное, тебя за это не нужно хвалить. И, наверное, тебя за это не, тебе слишком легко все удалось. Нас хвалят только за страдания. Нас хвалят только за напряги. Нас хвалят за боль, за жертву, за потери, за, вот, за, все, за все эти минуса. И, естественно, нам нравится страдать, потому что только от страдания мы привычно получаем результат одобрения, поддержки, внимания. Очень часто родители уделяют внимание своим детям только когда дети заболели. Тогда дети понимают, хочешь, чтобы мама с папой тебя любили, болей, и ты получишь внимание. Но болезнь является страданием. Очень часто наши друзья идут к нам на помощь только когда мы в беде если есть друзья, конечно. И в этот момент мы понимаем, хочешь почувствовать дружбу, тебе нужно страдать, тебе нужно оказаться в беде, и ты увидишь, как много у тебя друзей, или как у тебя нет друзей, ну, то есть что-то ты в любом случае увидишь. И поэтому страдание становится такой привычным способом получать одобрение и признание от мира. А одобрение и признание от мира – это то, без чего мы не можем развиваться, мы не можем существовать и, собственно говоря, даже и жить иногда не можем. Вот так вот это между собой связано.